В этом видео мы посмотрим процесс покупки bmb для проекта экспресс smart game на данный момент записи видео у меня уже открыто здесь четыре площадки и я буду заходить как говорится с минимальной площадки вверх да. по идее нужно закрыть 16 площадок начинали когда стартовала игра открывалась 16 площадка потом так далее 15 сейчас я вхожу у меня уже 4 доступная буду покупать 4 5 и шестую. Когда откроется третья, третью, потом вторую, первую. То есть на данный момент запись записи видео могу войти только с четвертой площадки. Возможно, когда вы смотрите, вы можете войти с первой площадки. Да? Здесь можно покупать абсолютно любые площадки. То есть можете хоть войти девятую купить, хоть шестнадцатую. Это ваше право. Но я вам рекомендую покупать минимум три площадки с начала входа от самой минимально возможной. Да? Если будет первая, покупайте первую, вторую, третью, зарабатывайте четвертую, пятую и так далее. Если же вы человек, у которого есть деньги, вы покупаете максимум максимально возможное количество площадок. Я сейчас посчитал, что три вот этих площадки это примерно там 25-26 тысяч рублей плюс-минус я могу на эту сумму войти и, соответственно, так как у меня будут куплены три площадки то за эту и за эту площадку я буду получать постоянно с партнеров, а верхнюю площадку, самую дорогую, я получу заплату за две матрицы, то есть войду в плюс и у меня будет сумма вот с, этих, с этой площадки взять следующую площадку. То есть больше двух матриц здесь не может быть заполнено по правилам. Когда я куплю следующую площадку, здесь будет безграничное количество матриц заполняться и доход будет увеличиваться. Итак, для того, чтобы мне сейчас перейти и купить необходимое количество BNB, я открыл вкладочку, посчитал, что там мне нужно 0.65. У меня 0.05 BNB есть на счету, поэтому 0.6. На всякий случай я ставлю 0.61 с запасом. Это 20 на 1464. Но ну, мне важнее 0.61 BNB. То есть, таким образом, вы можете делать следующее. Вы можете посмотреть, сколько стоит площадка. Предположим, хотите войти на пятую площадку 0.2 BNB. На всякий случай 0.21 BNB закиньте. На транзакции там все равно все останется у вас на кошельке. И, в принципе, заходите. Либо посчитайте количество площадок, на которые хотите зайти. Я считаю три площадки. Определил, сколько у меня на кошельке. Посмотрим, у меня есть 0.05 и на транзакции еще, да? BNB немножко, чуть больше. Отлично. 0.05. 6, я добавляю, мне будет 0.65, почти 0.66, что мне хватит зайти на три вот этих площадки. Да, еще очень важный момент. Когда вы первый раз активируетесь, неважно какую площадку, первую, пятую, там, шестнадцатую, у вас спишется плюс 10 долларов еще и активируется еще один маркетинг, который стартовал вот до этого маркетинга на проекте «Форсаж». BUSD маркетинг вот этот он у вас будет активирован и здесь тоже будет в USD заработок у вас происходить поэтому э, имейте в виду думаю я объяснил для того чтобы купить BNB я перехожу на биржу чинж вы найдете ссылочку под этим видео соответственно здесь я выбираю тиньков я буду платить откуда тиньков отдадите и получаю Бинанс Coin BNB. Если у вас нет какой-то криптовалюты, в самый низ прокручиваете и вот здесь нажимаете стрелочку вниз, откроются все монеты. Ну, в данном случае у меня есть монета нужная BNB и сразу здесь выскочили у меня предложение Я привык пред... работать с вот этим автоматическим обменником. X-Hub, он отлично работает. Но чем выше предложение, тем меньше курс. И мы видим, что от 90 тысяч рублей, у меня там 21 тысяча рублей. Значит, можно от 5 или от 20 взять. Да, X-Center, X-Money, тоже можно с ними работать. Но я курс возьму чуть побольше, от 40 до 167. А здесь 700 то есть выгоднее. да. Но я знаю, что здесь я XCHAB возьму и обменяю автоматически, практически моментально. То есть за эту скорость и спокойствие я и заплачу чуть больше. Хотя по факту я могу и вот этим обменником обменять. Он от 5000. Выбираю XCHAB. Здесь ввожу нужную мне сумму. Ну давайте я введу, наверное, BNB лучше 0. 61 с запасиком я беру. 2,4,736 мне нужно будет отдать. В принципе, можно было и 0,6 взять. 2,4,330. Но я запасом беру, потому что, еще раз повторюсь, эти деньги остаются у меня на кошельке. Чтобы транзакция прошла, запас оставляю. BNB у меня вот такая сумма получается. Вот сюда вставляю свой кошелек Binance. Еще раз покажу. Беру его вот здесь, копирую. И вот сюда вставляю. Вот он. B20 выбираю, пишу свою почту, нажимаю, перейти к оплате. По шагам все сделал, проверяю, подтверждаю данные все правильно. Если первый раз вы здесь на этом проекте с картой с какой-то будете совершать транзакции, то вам попросят ее верифицировать. То есть там попросят вам прислать фотографию этой карты. Это просто вы пришлете, скринете скрин и соответственно ну, все вам и подтвердят. Здесь же у меня вот карты Сбербанка и Тинькова уже проходили, были верифицированы. Поэтому я выбираю выбрать эту карту. Либо, если первый раз, нужно было ввести данные карты и потом ее подтвердить. Ничего сложного нет. Если какие-то у вас проблемы, то можете вот в чат задать вопрос, выбрать, написать другое, сам что-то написать, и вам помогут, поддержат. Выбираю карту, которая верифицирована у меня на проверке. Сейчас система проверит, что она у меня уже была проверена ранее, да? И мне выдадут, соответственно, следующий шаг. Видите, верификация карты занимает не более пяти минут, соответственно. Все, я кликнул на эту зеленую карту еще раз. И у меня высветилось следующий шаг. Да? 24 726 рублей я должен перевести на эту карту. Сейчас я это буду делать с телефона. Хотя можно было бы это сделать и с компьютера, да, открыв соседнюю вкладку. Но мне удобнее делать с телефона. Итак, нажимаю «Платежи». Здесь по номеру карты выбираю. И ввожу данные карты. 48 90 49.47, карта виза высвечивается, 8.877 и 48.59. Обязательно проверяю, это банк сумму пишу 24, точно такую, как мне нужно перевести, 726, 726. Система ее зафиксировала, поэтому ни больше, ни меньше, именно такую же сумму, либо можете скопировать вот здесь. Я вручную ввел, проверяю все правильно, нажимаю готово. Мне комиссия 70 рублей 89 копеек, то есть 71 рубль. И в итоге я переведу 24 796 рублей 89 копеек. Я нажимаю перевести 24 796 рублей. Перевод на счет готов. И соответственно я сейчас дождусь, когда это будет мне подтверждено. То есть система сама в течение нескольких минут определит, что платеж пришел. И переведет мне 061 BNB на указанный мой кошелек, то есть на вот этот кошелек. Сейчас у меня 2 часа 19 минут. Я поставлю на паузу и как только придет сюда денежка, включу продолжение записи и покажу за какое время ко мне прилетели деньги на кошелек с этого обменника. Еще такой момент. Прошло пару минут. Я написал в чате заказ такой-то оплатил на всякий случай здесь всегда есть онлайн операторы да посмотрят и все это делает конечно робот но проконтролировать на всякий случай я посчитал что не помешает Итак, ждем когда пройдет у меня транзакция итак прошло у нас пять минут сейчас мы переводим 061 биби на такой-то кошелек перевод получили и так далее то есть автоматически сейчас все это моментально обновилось на страничке так, но ну я смотрю, пока еще нету BNB. Давайте поставлю на паузу и включу, как только увижу, что на кошельке у меня обновятся, соответственно, данные. Итак, я вижу, что на кошельке у меня изменилась сумма уже. Но здесь еще оповещение пока не пришло. Заняло все 11-12 минут. Вот 12 минут, сейчас 2.31, а в 2.19 я начал, соответственно, операцию. В принципе... Это даже немножко долго, потому что у меня бывает за 3-4 минуты все проходило. Ну и так, 12 минут – это отличный результат. Мы видим, что мы пополнили. И в следующем уже видео, на следующем шаге, я перейду по партнерской ссылке. Вот, кстати, все. Благодарим за обмен, видите. И, кстати, на почту письма еще приходят по сделке. Что завершены, обмен, значит, все полностью контролируете в этом вопросе. Итак, на этом данное видео я завершаю, обмен прошел успешно и следующим шагом я перейду и активируюсь уже в игре Express Smart Game.